играет. Не, я не трогаю твою еду. Играйся. Цветная эта девочка. Вкусная мышка. Друзья, наконец-то, наконец-то, наконец-то деревни заброшенные, как вы ждали. И сегодня вас ждет село гранитное, заброшенное село на... Как это район? Каменогорский? Каменогорский район, это рядом с Карелией, рядом с живописным местом, в глухом лесу, лес вокруг просто вообще... Ехали такие кадры леса, прям божественно. Здесь расположено село Гранитное. Гранитное раньше было а, финской деревней. Я не помню название, внизу я подпишу, если не забуду. Но я, как всегда, наверное, забуду. Так что, если что, напомните мне в комментариях. Да, в комментариях хотя бы напишу. А, село было финское. Потом финны отсюда, финн отсюда выселили. Тут образовалась военная база. Военная база была... Рядом с военным аэродромом Вещево Вещево тоже заброшено более-менее так Я наверное думаю на обратном пути еще с ними Вещево вот. а, В деревне раньше жило около Сначала жили здесь военные Военные потом, когда часть расформировали Жили люди обычные Разрабатывало раньше село на... за счет торфообразующих предприятий Потому что рядом находятся раковые озера, это болото, это много-много-много торфа. Ну, торф сейчас не актуален как средство использования добычи тепла. Вот, поэтому село начало вымирать. На данный момент в селе живет всего три человека. Один из них постоянно. Вот, как рассказала местная жительница нам, что до села зимой добираются на лыжах. В ближайшем поселке Житково оставляют машины и вперед сюда на лыжах зимой. И здесь примерно километр три, вот. поэтому представляете, насколько оно заброшено. Но, как показывает практика, не все села с виду заброшенные такие вот такими являются. Все-таки приезжают сюда дачники, приезжают сюда иногда, ну так чисто вот отдохнуть от городской суеты. Но все по порядку. Сейчас мы посмотрим. Поэтому, друзья, по традиции наливаем печеньки, готовим чай. Приятного просмотра. Вы здесь 50 лет да живете 50 лет. и это получается прям с рождения тут я с рождения? да ну это, наверное, так это обстановка действует. Нет, я 45-го года рождения. В 45-м -го году 22 -го февраля. Так что я еще военная даже. Ничего себе, ничего себе. Да. Просто жизнь, природа, она нас вдохновляет, лечит и вообще вот. Ну, то есть, а раньше здесь были какие-нибудь клубы, может, здесь сельские? Были, здесь же финны жили. К, ко мне у меня столько фотографии, подарки, Мы обменивались с финнами при Езжали, показывали в какой комнате они там спали у нас такая ничего установка была просто приятно было общаться ну вот. ага. а до этого после них когда тут завоевали ляля -ля -ля, была воинская часть здесь стояла прям в этой деревне в этой деревне да вот у меня вот здесь жили офицеры вот. Класс. Да. Сейчас елка вот там, а то кухня прямо была еще. Ну представьте, 50 лет назад елочка вот такая была маленькая. Я ее в колодце нашла, мы с мужем колодца. <связано> <связано> это вот эта вот елка, которая стоит? Вот она громадная стоит. Видите? Ничего себе, как выросла! Она выросла, мы колодец стали там оборудовать, ага. вот все это чистить, и там такая вот маленькая елочка. И дернула меня так близко посадить. Вот она вот знаете, сколько лет уже. Да я представляю, классно, классно. А зимой тут как? Зимой, ну как, мы машину оставляем на дороге. Жидкого? Нет, зачем? Вот. А, здесь на нашей дороге. А дальше мы там на лыжах. Вот, на лыжах сюда. угробом <свят> Новый год здесь отмечаем. Ну, Но Новый год здесь, наверное, ну, вообще вот красота. Так весело, хорошо. Наверное, вот. все, все деревни наверное, собираетесь, отмечаете. Ну, теперь уже нет. Когда автолавка <свят> раньше приезжала, было здорово. Все собирались, а теперь автолавка не приезжает. у теперь, этим не надо, я на велосипед села и до жидково доехала. <свят> и что, ну, мне внуки приводят дети. Вот Но автолавка перестала, доесть, а, да, есть. лавка теперь, да, теперь не модно. Mm -hmm. а, вот. В смысле не модно? Ну, Просто посчитали, я что... не стало. Народу много, в принципе, есть. Ну, вот что-то... Может, видно. все привозят. Из видно, города, им да, с собой. невыгодно, может быть, как-то... Скорее всего, да, невыгодно, потому что это все да, равно затраты. А сколько здесь вообще сейчас, вот на данный момент, живут постоянно ну, людей? Здоровья. Постоянно тут вот... Живут шушкевичи, они зимой и летом, они тут прописаны, просто живут. Их родители, когда-то мы с ними дружили и прочее, уже тоже давно их нет, царство им небесное. Но вот. А так вот их дети здесь живут, а внуки в городе. Ясно, вот вот. Ну, Стоят молодые. Здесь все. один человек только, вот одна семья шушкевичи живут. А раньше? А так был. все. А а ваше время сколько было? было. конечно, больше. Что бы вам хотелось поменять, может быть, здесь что-то изменить, либо ничего. достучаться, может нет, быть, до кого-то. Так хорошо здесь. Просто при края кайфую Мы с Васильей, когда сюда приезжаем, мы просто у нас, мы кайф получаем. Нам ничего не надо. У нас электричество, только в прошлом году появилось. Да? У нас, я говорю, мы 50 лет без электричества. Ничего вот, себе! Да, керосиновые лампы у меня все, как антиквар стоят. Вот. А потом появились эти солнечные да, батарейные батареи, да, да, да. Ну, вот, я до сих пор там у себя еще подзарядиться. я вечером читаю именно вот на, на с помощью этой лампы. Керосинки, наверное, вообще Но... так романтично. Да, а так керосиновые лампы, Представьте, как это фантастика просто да. была. А вода тут. И газа никакого не было. Мы также керосиновые эти самые керосинки примусы. А вода вот колодец у меня. У меня с два колодца. Да. Питьевая вода, а там дальше вот чуть-чуть. Зимой вот. не перемерзает? Нормально все? Нет, как-то весной правда приезжаем, льдино есть. но зимой же мы водой не пользуемся. Ну да. Вот. Если надо, нам вода. Мы к Саньку вот рядом У него очень хорошая вода. Ее просто сразу можно пить. Родниковая. А у меня грунтовая. И сейчас дожди нет. И даже насос уже просматривается. То есть, uh -huh. уже... А вы пчеловодством ну, еще -то... тоже занимаетесь, да? Пчел... Да, да. Но из-за этих мазуриков, э кабанов, э погибли у меня в эту зиму две семьи. Так мало не поверите, у меня под окном, вот здесь, uh -huh. лишний же их слив много, даже лось. Пришел лось. Я Игорька говорю, сосед, я говорю, горюк, посмотри, откуда вы знаете, что есть лось был? Я же, ты видишь какашки. Вот. И все объедено. Потом мы сынулько вот там дальше ходили, тоже все объедено, Они прямо вот даже лось. Может, забор тут у нас колючей проволокой, и все. но отвора нет запора. Ну это да. Кабаны, это такая вещь. Простите, не расслышал, как вас зовут? У по паспорту Альвина Владимировна. Альвина, какое красивое имя. Да. да Очень приятно мы... познакомиться. Да. Мы походим, тут поснимаем. Линдер, Линдер мои предки, дедушка, бабушка, вообще-то из Германии. Германии. Да. да. У меня фамилия герцог. О! Ну, По-моему родственник. Где-то есть такое. А. Ну, так что вот, интересно, все интересно. А, так, мы история. походим, поснимаем, вы не против, чтобы вас Бога. не пугать, а нет, то скажут какие-то. А у меня <с bad> даже есть, знаете, снимки э э и финны, финны приезжали журналисты, а можно посмотреть? Ой, я даже там засветилась, а -а -а. в журнале, в фильме, Ничего У меня себе. есть и Можно посмотреть? Что? Можно туда посмотреть? Ой, да, конечно. Проходите вообще. А как? как... Да вот здесь проходите. Проходите. Здесь я... Это лоза, да, по-моему, виноград дикий. Нет, шишки-то вот эти. Ой. А, хмель? Хмель, да. Класс. Ой. Ну да. Классно, классно. Проходите, пожалуйста. Вот здесь у меня вот детская. Видите, как Ух здесь ты. дети приезжают. Теперь у меня правнуки. У меня два правнука. Ничего себе. Да, двое детей у меня. Сын и дочка. Вот. Дочка вообще у меня многодетная мама, у нее четверо детей, у сына трое детей. Ну, в общем, вот, вот так, классно, ну, знаете, классно. просто, ну, как бы вот с удовольствием. Вот светло, так хорошо. Так, проходите, не стесняйтесь. Это еще у финов было, знаете, это вот там фильтр, окно. Да, нет, нет, это уже солдаты построили эту печку. А, -а, -а. а то была э, такая, вот знаете, лежа, с лежанкой, и даже вот там двери, ну, открывались, а -а -а. и они как бы туда, ну, мешки со всякими, ну, да. на просушку, я помню, у моей бабушки тоже так было, ну вот, дальше идите. а ну вообще-то дом уже, видите, сын даже подпорочки поставил, да, ну, да. Да. потому а что России, вот и, мы с мужем не успели вот, э, э, поменять, ну, во да, всех они... комнатах поменяли, вагоночкой и все, а вот с этой что-то не получилось, ну, сейчас я вам свою светелку покажу когда-то у нас на такая она у меня более-менее вот ну вот я люблю собачек вот мне вот целая коллекция и здесь вот тут книги Красиво. ну вот все такое Круто. Круто. да а это вот моя Катенька внучка это папа фотограф Валда и живет он сделал ей вот такой вот портрет Она О, еще да. тут более-менее молодая а это вот я рыбачка. Что себе такая? <свист> ну, комполосит? это Машка моя внучка, ну сделала там. А, вот. при фотошопе. Да, вы видите, там у меня такой маленький как, а. <свист> вот. а так у меня вот целая выставка собачек. Вот я это обожаю. Коллекционируете, так, да? Ну да, да, да, да. Классно. Да, классно. А, да, это вот финская, вот, сыночек, только, знаете, ремонтировал вот эти вот светленькие кирпичики, он сам, а так еще это финны, еще финская, финская такое все. Красиво. Ну вот. Ну, Прям вот. чувствуется дух здесь советского времени. Это вы сами обклеили? Ну это у меня, это внучка, сына, Ой, сына, это сына, да, она любит вот это все любит оформлять. Прибыло это. Вот мне финны, когда были здесь, вот они карту даже мне подарили. Это вот так вот это вот карта, вот как раньше это назывались. А -а -а. Вот эти все поселки наши. Сейчас это гранитное. А, -а, -а. а тогда, блин, если Вот она, вот гранитная кор... Ну вот как-то, да, ну вот. Копра, копра как-то. Да, Капрала, по-моему. Капрала. Да-да-да, вот она крупная, вот, Капрала. -а -а. Вот, покрупнее даже. Вот, Ой, да это, да, бог, знаете, мне этот журнал. Финский вот, родить. вот мой дом, только с, с сада, Вот, вот мне, да. А это мы с мамочкой, еще мамочка, царствие небесное, вот мы это домики вот почему? А, а что они за статья? Это про что? Вы думаете, я знаю? И вот мне газетку эту подарила, и вот это я. Интересно, у нас. Вот теперь стоял здесь красавцы. Я вот люблю керосинки разглядывать и деревянные ложки очень люблю разглядывать. Ага. Вот и у нас интересно. Да, это просто я тоже очень люблю. У меня муж тащил эту самое дерево. Я говорю, Юра, стой, стой! Я говорю, отрежь мне, пожалуйста, И вот сколько лет уже, я не знаю, это лет 20-30 вот этой коряги, но она мне просто нравится и все. Я ее сюда пристроила. Круто, круто. У вас прям творческий вкус. Ну что, друзья, ждали, ждали Деревни. ждали комментарий, надо, кстати, ее закрыть. Ждали деревни, ждали жителей деревенских. Получите, распишитесь, я обещал, меня выполнил. Это кто? Ну это не похоже на уже. Это мы проехались по нему? Нет, она здесь давно. Эй, археолог, пошли! Просто спокойно иди. На первые две доски не наступай. И все будет нормально. Ходи. Заходи. Просто не трогай их и наступай на первые две доски. А, прикольно. Еще одна керосиночка. Не, на них копоть аж. Так, глянь, просто тут как свет падает. Ручная пила, ой, дрель ручная, подержи, ее короче вот так вот убирали, так вот плечо. и какая блин она какая прям вообще она крутая прогресс прогресс него страхования, рус походу не застраховали до конца этот дом Это у меня походу стедикам умер. У каждого советского гражданина должна быть такая баночка. <связать> Нифига себе. Сколько книг. Керосинка. керосинка какая. Обалдеть. Спильница в форме самолетика. Какие-нибудь остались Сколько рогаток А это вот это что-то типа Это для удочки леска Фига себе свеча Что-то с воска собирал Боев. Волки на границе. Это все какие-то военные. Мелочи жизни. Любовь никогда не бывает без грусти. Вот. Пупсик. Пупсик. Родейка старая. Ого. Я там у бабушки то я заметил тоже старую родейку, но мне было неудобно спрашивать, подойти, посмотреть. М -м, раритет океан. Океан Охотник жил. О, о, о, о. Фига себе, Операция Горец. Блейн Ли -парду. Фантастический роман. Это аниме есть. Э, Евангелион тоже. Старается, не покладая фотоаппарата.